Жизнь в лучшей форме. Чем она определяется? Что нам для этого надо знать? Но ну, сейчас начинается тема белков, которые вы пожелали. Она настолько сложна, что я извиняюсь перед теми, которые, может быть, хорошо знают биохимию, микробиологию. Язык будет тут простой, чтобы сложное сделать как бы понятным. Белки помогают осуществить работу стольких молекулярных механизмов в клетке, сколько в ней вообще существует функций жизни. Все делают белки. То, что начинается рак, это тоже изменение, изменение работы белка, этих ожерелье, соединения. Где-то вошла ошибка в код. Белки выполняют множество функций, начиная от организации структуры клетки до создания энзимов, рост организма, сохранение его порядка, починка клетки, замена клеток. Но! Если вы переведете слово «белок», то в научном мире это означает «первое», на первом месте. И так большинство ученых и думает. Но! Это действительно так. В том смысле, что это как кирпич. Но! Если мы войдем в суть этой проблемы, мы увидим и сегодня зададим вопрос, а сколько нам нужно белков? Законы редуцированные сложности определяют эту нужду всех механизмов быть в порядке, чтобы система работала. Но структура белка очень тонкая, наисложнейшая. Даже самая простая клетка состоит из тысячи видов белков. Поэтому мы должны быть очень осторожными. Что это говорит? Белки работают тоже в трехмерной пространственной форме. Настолько сложных. Все наборы, созданные из белка или белков, структурно соединяются друг с другом. Это длиннейшие цепи. Сами они состоят из более мелких структур. И вот это аминокислоты. Мы должны понять, что такое аминокислоты, потому что там вошла такая научная, медицинская непонимаемость, если я правильно говорю. Аминокислоты соединяются в длинной структурной цепочки, но почему получается ошибка? Мы знаем, что мы имеем 20 основных в общей слоимости 22 аминокислот. Они строятся вот, используются при строении белковых цепочек. Их можно сравнить как 22 буквы, ну как примерно английский алфавит. Из них делается строение. Буквы могут расположиться по-разному. Существует примерно 30 тысяч разновидностей белков, которые мы пока знаем. И они все состоят из этих 22 аминокислот, но они разно, по-разному соединяются. Чтобы эти соединения были действенны, Цепи создаются не хаотично, а по конкретному плану и замыслу, по этому генетическому коду. Видите, никак не может эта цепь быть случайной. Именно порядок аминокислот в конкретном белке определяет ее структуру, характер и свойства этого белка. Организация аминокислот в белковой цепочке чрезвычайно важна. Это тоже... Белок – это тоже функция целого зависит от правильной организации мелких отдельных частей. Большая молекула ДНК определяет структурное соединение белков, то есть ее код. У аминокислот отсутствует вообще возможность самоорганизации. Любой биолог, любой биохимик, любой, который изучал это или видел под микроскопом, никогда не может сказать, что это случайность. Никакой самоорганизации, какие-либо биологические соединения, они предопределены. Необходимость генетической информации для строения белка очевидна. Информация существующая существующей системой передачи информации закодирована внутри живого механизма каждого. Все говорит о разумном замысле от творения о великом Творце. Это невозможно по-другому сделать. Конструктор, архитектор… Что хотите.